Всем привет! И вы на канале Вита Лобня. Мы продолжаем наш проект Лобнинский кролик. И сегодня я с вами хочу поговорить о такой породе, как советская шиншила. У нас не так давно окролилось две крольчихи. Мы купили чистопородных советских шиншил, и в результате двух окролов мы получили совершенно разные окрасы. Это вот такой серый и коричневый. Как вы видите, крольчата с разных окролов также имеют разные окрасы. Я перекопала весь интернет в поисках информации о том, какие окрасы допустимы у крольчат шиншилл и выяснила, что крольчата до первой линки могут быть и коричневыми, и серыми любых оттенков и темных и светлых. Это допустимо. И чистопородность кролика можно выявить только после первой линки. Поэтому, дорогие подписчики! Коллеги по цеху, мне бы хотелось узнать, у вас тоже кролики крольчата маленьких советских шеншил бывают коричневого оттенка? Потому что когда они у нас стали расти, мы удивились, что у серых советских шеншил чистопородных появились коричневые крольчата. Мы будем ждать наши первые линьки и посмотрим, что с нашими кроликами будет дальше. И в следующих видео я вам об этом расскажу. Ну вы напишите мне в комментариях, все-таки э, какого окраса у вас рождаются крольчата у породы советская женщина. Ну что ж, всем пока-пока, ставим лайки, подписываемся на канал, пока!